Давайте перейдем ко второй грани здоровья. она называется эмоционально. Кто себя может назвать эмоционально здоровым человеком? Кто перестал испытывать гнев, раздражение, обиды, уныние, пессимизм. Кто всегда 2-4 часа в сутки да, находится, да, только положительных эмоций. Поверьте, да, таких мало. Какая связь питания с этим? А вот тут очень интересно. Оказалось, что любой пищевой продукт, который мы покупаем, он обладает удивительным свойством впитывать на себя эмоции людей. Никогда об этом не задумывались. Вы пришли в магазин, а вам продавец в плохом настроении продает продукт. Вы покупаете продукт, а его там с матом разгружал какой-то грузчик. Вы покупаете продукт, вокруг которого да, целый день какие-то какие, -то, какие -то бабушки такие недовольные говорили: пенсия маленькая, тут эти богатые жрут, то есть все прочее, да купить ничего нельзя. Вы даже об этом не задумывайтесь, сколько негативной энергии может находиться на тех продуктах, которые вы в магазине купили. Поверьте, большинство людей даже об этом не задумывается. А давайте еще хуже вариант. Вы пришли непонятно, вам там на работе, да, где-нибудь там, в состояние равновесия. Вы пришли с вами в негативной энергии и что? Стали к плите. И что стали делать? Готовить. Поверьте, мы уже в таком состоянии точно не готовить. Это будет просто мертвая пища. Это пища, которая будет вас отравлять и разрушать. Во всех, скажем так, манускриптах, во всех религиях, которые написаны, да, здесь главное правило, что пищу нужно готовить как? Только благоприятно, благожелательно, да, эмоциональном состоянии. Теперь пойдемте дальше. А в каком настроении люди едят? Не замечали, да? Вместо того, чтобы поесть спокойненько, да, человек садится куда? телевизору? Человек садится куда? К компьютеру. Я надеюсь, у вас телевизоров на кухне нет? Я, может, такой глупый вопрос задаю. Я очень так надеюсь, да, а может быть с сегодняшнего дня вы постараетесь в кухне этот прекрасный да, процесс убрать. Объясню почему. Ну, если, конечно, может быть, идеальный вариант возьму, что когда вы готовите, да, вы посмотрите там КВМ или смеха панорам, да, или включите там из букерфона какую-нибудь там полезную передачу, есть большой шанс, что да, что-то эмоциональное, хорошее на пищу запишется. Но если вы случайно забылись, а включили какие-нибудь новостные каналы, или да, там каналом ТВ, обсуждение чего-нибудь, там проблем где-нибудь, неважно, да, то ваша пища стала какой? Мертвой? Тема понятна? Через пищу вы можете получить массу того, что просто будет разрушать вашу энергоинформационную структуру, вашу здоровье.